Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустребун. Хочу продолжить обалденную вкусную рубрику с завтраков. Сейчас пора овощей, а значит будем готовить очень обалденный вкусный завтрак. Вот из этих овощей. Баклажанчик, кабачок, перчик, помидорка, лучок и чесночок. Друзья, чеснок придает любым овощным блюдам очень обалденный и очень насыщенный вкус обязательно употребляем пробуем именно готовить с добавлением чеснока не пожалеете начинаем готовить поехали первым делом нарезаем лук лук у меня простой репчатый нарезаем крупно делю вот на три части и прямо вот так вот крупно нарезаем Подготавливаем все ингредиенты, чистим, нарезаем. Баклажанчик у меня крупный, если у вас помельче, просто нарезайте, режьте баклажан пополам и потом вот на такие, можно сказать, крупные кубики. Я буду использовать кабачок, можно использовать цукини. Также нарезаем крупно кубиком. Чеснок. Беру всего лишь два зубчика. И нарезаем мелко. Разогрел сковородку с маслом. И в первую очередь отправляю чеснок. Буквально одну минутку придадим нашему маслу очень ароматный вкус. Через одну минуту отправляем лук. Как только слегка лук помяг, отправляем следом баклажанчик. Баклажанчик обжариваем еще 2-3 минутки. Пока обжариваются наши баклажанчики, натрем через терку, крупную терку, помидорку. Нам понадобится примерно 2-3 помидорки. Подрумянились наши баклажанчики и сразу же отправляем кабачок. Обжариваем также еще 2-3 минуты. Осталось нарезать перец сладкий. Также все кубиком. Ровно через 2 минуты отправляю перец. Солим по вкусу и перчим. Также добавляю сладкой паприки, примерно чайную ложку. Все, и отправляем последний ингредиент, наши томаты через терку. Тушим примерно еще минуты две-три. Теперь мы будем готовить заливочку. Нам понадобится 4 яйца куриных. Добавляю также щепотку соли и слегка приперчу. И перемешиваем. Все, теперь отправляю наш ленивый, так сказать, Рататуй форму, где будем наше блюдо еще выпекать. И заливаем все яйцом. И сверху все это присыпем сыром. Теперь отправляем это все в духовку. Духовку разогреваем до 180. И буквально 15 минут и наше блюдо готово. А теперь давайте попробуем. М -м -м. От такого завтрака вы будете просто, просто безумно. Также отличный ужин. Почему только завтра? Я считаю на ужин то, то что нужно. Супер. Обязательно готовим вместе со мной. Не забываем подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. И также подписываемся на мою страничку в Instagram. Всем пока. Обязательно комментируем и делимся с друзьями.